Всем привет, на связи офисерка, со мной Элания и Дел. И сегодня нас с Делом будет искать Элания. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Скажу сразу, моего голоса далее в видео не будет. Не будет. Не будет. <клёх> Такс, я тут. Что мы не... что-то тупого не стояло, и мы не... А, мы что-то, да, мы прозрачные. Ну, окей, окей, но давайте теперь записывать, что-ли, будем? Ой-ой-ой. Охота началась. Как страшненько, как страшненько. да я, типа, еще нет. Э, э э э Где же тут... Ты топ-место нашел, ясно. Значит, офицер опять прилежит первым. я не уверен. А -а -а. Так. Ну. Я дофига как шевелюсь. Я Он до сих до пор, пор ни одной нычки ш... не нашел. Господи боже, иди нафиг, <свят> кто там кого-то первый должен был зарезать? <свят> не знаю. Сири ФБСР. Хочешь совет? спиной спиной спиной да все вот так и стой Да все равно бегай спиной ты заколевал пока посмотрим за таносом я кстати блин даже не знаю где у тебя эта хрень находится типа мне отсюда вообще никак не видно где это? Да, я знаю. Ланя в шоке. Танос. Танос. Нет, Танос, ты не... Я наверх хотел забраться. Оттуда ты его не увидишь. Он там, что ли? Опять. Нет. Тут где-нибудь. Нет. что так... так все и подскажи. Скажу так: он находится не на улице, все. Знаешь, но не на улице, типа, тут два дома огромных, пусть ищет. Не, я реально не врал. Он реально на улице. Ой, не на улице. Да блин! Знаешь, типа, пытался спалить, да? Ой-ой-ой, ой-ой-ой. О, все звания есть. Элания, кто ты у нас? Офисерка, право. Право чуть-чуть. Еще вот все. Просто не шевели. Ну или на картонах двигайся, если ты так хочешь. З злой, злой маньяк. О, ну все, спалило. Серьезно, серьезно, уже пять минут прошло, -ра -ра -ра. <связывая> <связывая> а маячок начал шефтить у, -у, -у. <связывая> О, -о. Блин, я теперь из-за того, что нас Я теперь из-за того, что наш шта нас шифтит, не понимаю, близко он или я просто все равно не могу посмотреть твою комнату, типа я... я даже не могу понять, где ты. Так что все, что я могу сказать, он не на улице, и все Ага, ржу не могу, да. Нет, Анас, ты, конечно, хорошо прыгаешь, но нет. Холодно. Не, ну, офицер, ты тоже там подсказываешь, типа, а то она по заборам бегает. Твоё налево. Ну как ты так подсказываешь? Короче, это пахнет деревом, да, Элания, но это ни хрена не дерево. Элания, вертолет не пахнет деревом. И Квинджет тоже не пахнет деревом. И вот этот лесок, он пахнет деревом, но не так, как то, что... Короче, нет, это не деревья. Да. О, господи, Илания пошла во внутренний двор. Илания прорывается. Не. Она даже близко не попадает. Слушай, ну скажи хотя бы в каком... А, ты слышишь шаги? Ну, ну, я так понимаю, если ты слышишь шаги, то около того, в котором она около которого она бегает, <смех> так. блин. Я не могу понять, где он. Ручки. Подожди. Подожди, ФСРк. Да блин, как бы мне посмотреть-то. Ну, типа... А, могу. Капец. Элания, ты обязана. И так, вперед. Чуть-чуть левее. Чуть-чуть левее, чуть-чуть левее повернись. Повернись, говорю. Все. Так, стоит. Так, чуть -чуть мне. левее, чуть, -чуть. Это явно было а, -а, а, я понял. Я понял, я понял. У -у -у -у. это было опасно. А Илания все бегает и бегает. Да нет, давай уж лучше я буду говорить. У него тут гитары, ракеты, телек есть. это было топово да капец серьезные лаги <сех> ну, а <что>, <сех> <jetzt сех> плохо скажешь потому что ты только что мимо него пробегала ну 30 секунд уже а она сюда если даже вернется то <сех> ну не факт и выпить все как как то их тут... Слушай, их тут 8 штук. Серьезно? Серьезно? Серьезно? А, Танас, все равно не победили. Вот такой топнычка я обзовелся в КС-очке. Если вам понравился видосик, то обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте ему лайк. Пишите комментарий и прожимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видосики маньяка. С вами был Офисерк, Илания и Дэл. И всем огромное спасибо за внимание. И до скорых встреч. Всем пока.